Добрый день. Белорусский институт стратегических исследований в партнерстве с Центром Белорусской Солидарности запускает цикл лекций Be Critical – критическое мышление для амбициозных белорусов. И сегодня у нас презентация этого цикла лекций. Мы рады, что эта презентация проходит именно на нашей онлайн-площадке, ведь курс по критическому мышлению – это логичное продолжение, в частности, той работы по развитию медиаграмотности, которую пресс-клуб и наш проект Media IQ ведут уже несколько лет. Мы приветствуем партнеров, и владение критическим мышлением, безусловно, необходимо при чтении, анализе и оценке любой информации и любых новостей. А наши спикеры сегодня – это лектор курса Петр Рудковский, академический директор БИС, философ который в рамках Ph.D. своего специализировался в области теории аргументации и лингвопрагматики. Петр, здравствуйте. Добрый день, приветами, хеллоу. А, yes. а, также а, спикерами сегодняшними являются Дайва Пенкаускина, Ph.D. и директор Modern Didactic Center в Здравствуйте, Дайва. Здравствуйте. А, это Михаил Дорошевич, исполнительный директор Baltic Internet Policy Initiatives, и сооснователь Digital Skills Coalition Беларусь. Михаил, добрый день. Добрый день, Антон. Андрей Лаврухин, старший аналитик бизнеса, один из разработчиков куркулума по критическому мышлению Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Санкт-Петербург. Андрей с нами. Андрей, я пока что не вижу. Да, Андрей. Андрей с нами не будет, я поясню, что сейчас. Хорошо. Напоминаю, что у нас идет лайв презентации в Ютубе. И, кстати, те, кто нас смотрит в Ютубе, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Я уже об этом говорил, но напоминаю еще и о том, что у нас есть перевод на английский язык. Если вам комфортно нас слушать на этом языке, выберите соответствующий трек на строках Zoom. Напомню, что если вы выберете русский язык, то вы будете слушать всех спикеров на белорусском и русском языках. А если вы выберете английский, вы будете слушать всех спикеров на английском языке. И напомню, что после выступления спикеров у нас будет сессия вопросов и ответов. Вы можете задавать свои вопросы в чате, я их прочту. Или поднимите, пожалуйста, руку и попросите слово, если вы хотите задать вопрос вслух. Спасибо. Я передаю слово Вадиму Можейко. Вадим, пожалуйста. Так, где Антон? Uh, дякую всем, что сегодня собрались на нашей презентации и дискуссии, посвященную козыршную мышлению, в uh, Но я не могу не подчеркнуть сегодняшнюю разговору с того, uh, как узнадать, что до да, наших коллегов, да, белорусских аналитиков Валерии Костиговой и Анатолия Паньковского учора uh, пришли с вопшиком спортсменов КДБ. Uh, зараз по кульне, uh, докладные детали uh, у всего, что случилось, а мы не знаем, что появляются на в каких статусе и э, теперь обновляешься то по каких артикулам. Сейчас да не ясно, ясно, что будет выясняться, але я выказываю что солидарность с Валерей, с Валерием, с Анатолием и все, что я чекаю их, как могла, после шего вызволения, как они были на воле и все было хорошо. А на что это это решение с тем, сегодня мы в Беларуси живем? Поэтому, uh, еще раз, моя великая солидарность и uh, отсутствие на сегодняшней нашей презентации и дискуссии Андрея Лаурхина, аккуратно связанная с тем, что он uh, помогая uh, близким uh, Валерии и Анатолию у, во всей этой справе. Поэтому uh, uh, это такая вельми, вельми важная причина, поэтому мы разумеем, почему вы не принимается сегодня сегодня поудельничать. Но, а, а, а, тем не менее, как а, э, мне кажется, а, главное оружие аналитиков – это наш понимание, и тому а, аккуратно бы не, не поднять работу, и тому сегодня мы а, не, никак не отменяем нашу презентацию а, и курса по критическому мысли, потому что время важно, как разумно анализовать информацию и критические мыслить, могли не не только аналитики, а как можно более людей у Беларуси, и, зрештое, аккуратно этому просвечены а, курсы, которые мы сегодня будем презентовать. А, сегодня наша презентация пройдет наступным шином. А, Спрашивает по выступить, а, который Ротковский, как и у этого курса. А, после а, выступит наши запрошенные спикеры, а, с подарками Лайва и с подарками Михаилу. А, и после всех, кто а, сегодня к нам зарегистрировался, будем обшиматься, знать свои вопросы, кинуть комментарии и также поделиться в дискуссии. А, Петр Рутовский, который этот курс а, расработал и представляет, как уже зазначал Антон, а, обранил сертификацию по а, теореи аргументации. А, и это недалеко не первая аудиокасивная работа, которая связана с критическим мышлением. Ранее он проводил ответные тренинги в Летучем университете, так само в дискуссионном клубе при университете Лазарского в Варшаве и для уделников проекта ⁇ Дискут ⁇ уделителей публичных дебатов. Поэтому, пожалуйста, Петра, передаю слово тебе и прошу, собственно, рассказать о курсе, который ты потратил, и о том, что ожидает публику. Добрый вечер. Еще раз дякую, Вадим, спасибо, Антон, дякую великие удзельники Мероприемства, тем, кто долучился, особливая подзяка для замешанных гостей, foreign guest, uh, Кения. Uh, it's, it's an honor to see you here, uh, and also Gonzalo Cruz from Utah University. Yeah. Uh, Вось. И я протягну, протягну свой выступ на белорусской мове, но тут благодарю великих перекладщикам, которые тут помогают. Моя презентация будет вмещать и белорусские написы и английские, это, думаю, облегчит задачу для всех. не меньше на самом начале, но березят, не березят, березят, березят, березят, знаковые того, что прошло, сказал Вадим Машей, как это арест наших выбитных, выдатных коллегов Валерии Костюговой и Анатолия Паньковского. И эта тема, вот критичное мышление, я просто, потому что без особрива атаку опера больше не признать, что у якости эксперта, потому что в экспертном поле я, ну, скажем, три trzy, cztery gady, gdzie może i szmat, może i nie szmat, ale w każdym razie chciałbym tak wyznać, że ja w znacznej stopniu uczyłem się, szczególnie od Walery Kostygowy, właśnie do temu analitycznemu ramieslu, do temu krytycznemu do do politycznych procesów. Proszę o delikatność, że to będzie w porządku. że но тем не менее то, что теперь можно сделать, это выразить глубокую солидарность, э, хотя они тут и не присутствуют. Но теперь дозволю перейти у вас на да, презентации. Э, вот э, тут э, с, допомогой, э, с допомогой такой презентации Хотел бы рассказать про мотивы, про план, про то, чем является эта инициатива под названием «Be critical» — «Крытычное мысление для амбитных белорусов». Итак, план моей презентации такие вельми просты. Что, чему и как. Переходжу до первого пункта. Что такое критическое мышление? Дефиниция этого можно наличить вельми шматых. Это десятки, может быть и сотни. Поэтому тут справа не в том, как их переличивать и анализовать. Я представлю, чем мы кируемся в ходе. Реализации нашего проекта, нашего проекта По критическому мышлению. Дефиниция тут довольно просто. Сукупность ведов и навыков по рациональной пиропроцовке информации. Я пригадываю видеоролики, которые я Центр э, современной дидактики, руководник которого является присутствие тут э, с подарением Дайва Пенклскене. И пригадываю там, был таки, была такая заувага, что крытычное мысленье это не про то, как критиковать, Вот то тут только в названии присутничное слово крытычное, але речь не у том, первой сны не является крытыкование когось, мастерство крытыковать, выкрывать. Критика это в первую очередь инструмент. Это так, довольно важный инструмент, тем не менее, не это является сутностью крытычного мысленья переработка информации, рациональная переработка информации, где критицизм, критический подход отыгрывает важную роль. Примеры ведов и навыков, которые в рамках критичного мышления обмёрковываются, застойываются, на адрознивание фактов, и обмёрковывание, выкладывание аргументационных стратегий распознавание псевдоаргументационных приемов, то что у англомовной традиции называется fallacies, заганы, хибины, интерпретация чужих высказываний, шмат-шмат-шмат, конечно, ничего иного, кратея, говорю, говоря, э, рациональная переработка информации. чему перехожу уже на другой часточки э, своего, своей презентации? К чему? чему я? Но важное. Я загадаю тут про э, несколько сфер ободрать, что обмеживающие двумя сферами бизнес и политика, хоть таких сфер велик шмат. Э, я, важность тут и для медицины, и для IT, и для криминалистики, и ну и для студенческой коммуникации так само. Але э, у контексте, для прикладов как позначить укшин у современном свете особливая важность критичного мышления. В 2006 году проводилось доследование консорциумом четырех довольно важных американских организаций под названием «Are they really ready to work?». И в рамках этого доследования были опитаны немного много, не мало 400 керамников отделов кадров больших и меньших предприятий. И одна из, снова, одна из важных весновок этого доследования, что критичное мышление опынулось на первом месте. Э, опынулось самым заподоброванным в частном бизнесе стасеров э, и других магчимых навыков, где узошло так само такие вещи, как инновационность, креативность, дольность до коммуникаций. Это безусловно, без умов, наверное, не важно. Э, так само вещи у бизнеса, Алена, критичное мышление опынулось на первом месте. И я хотел бы свернуть увагу на доследование, которое проводилось у Беларуси по, э, С подареней Натальи Абонасович. Э, это во всяком разе в восемнадцатом году она была деканом э, бизнес-адукации БДУ, э, Надеюсь, что надали, э, э, там находится, бог, это дельми, дельми профессиональный человек практично ориентованная бизнес-эдукация. Такое доследование оно проводило. И в межах доследования проводилось о питании белорусских керамников предприемства. Ну, в выпадку, выпадку белорусских предпринимателей, керамников предприемства на третьем месте, в месте с одиннадцати, опынулося критичное мысление по важности. Я же, Тому яно важное в контексте того, что отбывается в Беларуси теперь. Есть нечто такое, как делиберативный компонент демократы, либо иначе делиберативный компонент араматского политического жития. Это, это сфера публичных дебатов и обмеркования важных э, державных решений. Э, есть одно слово слово на теории демократы, которая называется делиберативная демократы, там эта довольно так широкая, распроц... значит, это теория довольно, довольно разбудована. Но есть так само и индекс делиберативной демократы. Ну, в общем, делиберативный процесс весьма складанно а вымирать. Мы имеем, что там по шести параметрах э, такие вот э, институты, которые называются Varieties of Democracy, Спробует измерить, спробует замирать делиберативный компонент гражданско политичного життя. Вот, господарство, э, хочу вернуть внимание на то, что у Беларуси самый худший у Европе, поруч с Турцией, показник э, бака, делиберативного компонента. А Это значит обмеркование важных для державы, для громадского жития рашений. Э, Больше того, Значит, Беларусь находится на горшем узровне у гэтым плане нават горш за Таджикистан. Нават у Афрыцы верьми складано найти такую страну, где был бы показник горшим. Кажется, на дадзинный момент, то есть на, на момент изнавания этой второй Беларуси, этот компонент верьми кепский. Тем не менее, тем-то и полягает, между прочим, наша роль немалая не невеликая, але инвестовать в будущее. Усе ж таки новая Беларусь раннейте позднее наступить и тут критичное мысление на, на мою думку, которое является, ну, таким руховиком делиберативной демократы, является велими важной инвестицией в новую Беларусь таким, таким пусть целостным заявлением. Як перехожу к частки, частке, что основные частки. Як просовывать критичное мысление. Тут э, я буду говорить минавито, про нашу теперешню инициативу, хоть кали разважать больше это гэта э, грунтовна, то треб было разрисовать план на 15, 20, может, нават 50 годов. Тем не менее, так как я кажу, треба починать от нечага, от нечага треба починать, но ну, не, справа не у тем, что мы тут абсолютные э, пионеры э, подчас такой коротенькой разговоры с падареньей Тайва Пенковские, она нагадала, что уже э, э, делись важные инициативы в этом плане. Да, это Качасовый и Яе, центр сотрудничества с белорусскими инициативами. Тем не менее, мы очень полякаем наш уклад на данный момент. Готовится проект ⁇ Критикал ⁇ критическое мышление для амбитных белорусов. И он полякаем в следующих 10 видеолекций по критическому мышлению и они могут быть практикой-ориентированными. Старт – это сегодня, 1 февраля -го 2021 года. Кожная наступная будет являться в четверг, 19 године по-минскому часу. Мова белорусская с перекладом на русский у субтитрах и отказная организация – Белорусский институт стратегичных исследований, это наша организация и так само довольно важная, которая вельми допомогла в техническом плане, в Пресс-клуб пресс Беларусь и Центр беларусской Солидарности. Тематичный план наших лекций выглядит наступным джином. Как распознавать факты, не наведо, для сегодняшней сегодняшняя лекция, премьера какой, а 19-й годы по мянским часам. Другая тема будет фейки и антифейки. Третья будет мова ненависти, прас призму критичного мысления. Четвертое – будут названия термины и понятия пятая шестое и седьмая будет относиться аргументации базовая структура аргументации основные методы анализу аргументации оценка аргументации восьмая и девятая довольно веселая тема псевдо аргументации псевдо звороты такие звороты которые имитуют аргументацию али сами аргументации не з'являются, во всяком рациональной аргументации не з'являются. И на 10 лекции будут обмиркованы разные кейсы, которые вот ну, за мою практику у делу в публичных дебатах, натирания за публичными дебатами, наичастей сустаркались, э, какие проблемы наичастей сустаркались, у меня на свой субъективный рейтинг наивеликших проблемов, у грамадско политических дебатов, и вот на 10 лекции я ими поделюсь. Ну и тут э, вот Be Critical, в данном случае, идея этих лекций э, Be Critical, оно имеет подвоенное значение на грунте английской мовы, будь критичным или будь так само важным, critical, так само важный, ключевый. Be Critical относится к be Practical, вот этими двумя вещами мы и керавались в ходе подрыхтовки и реализации их лекций. Ну, насколько это держится, тут, тут уже будем сподеваться, что, что в значительной ступени это держится, хоть, может, некие недохоты будут являться. Иначе скажу, что тут множество ставка делается на то, что будут, в первую очередь, приклады взяты. То, что тут для иллюстрации я представил приклады довольно такие штучные, лабораторные, але w uchodzie lekcew będą prezentowane takie realne, z realnego życia, z, z realnej komunikacji. No, Mają się na uwadze publicznej komunikacji. To, co prywatne ludzie mówiąc, to nie wypadaje, wynosi na publiczne odmierkowanie. Oś tak wygląda idea, tak wyglądają motywy naszej inicjatywy i tak wygląda nasz plan na najbliższe dwa z chwościka miesięcy. Dziękuję za uwagę. Welcome to YouTube, Be Critical. Thank you, Petro, for your basic presentation. Indeed, uh, I saw a lot of critical thinking is important not only for the news, but also for the market uh, so now I would like to give the to David who has experience процесса критичным мышлением. Речь идет разных фактах. Спасибо Дайва, является автором широкого научного артикула, посвященного методологии критичного мышления. Але разным сти́м, самому делиться широку YouTube роликов на эту тему, и Петру сгадывал, были так само одной из кренистых наклонения и для проекта Beast Be Critical. А, ну и так само а, я веду, что а, Дайва сфорсовничала и с разными белорусскими инициативами по опрасованию контактного Ну, так само, а, как вы и разумеете в Поэтому, а, кайласка, Дайва, я хотел а, запытаться, например, на, и два пытания, и, по-перше, некую а, рефлексию на то, что зараз а, презентовал Петр, а, и так само хотел запытаться про тое, как вообще в теперешнем свете Выходяя, э, лепее просовывать. Yeah. Прикусное мысление, какие э, э, э, форматы, какие э, э, способы, ибо аналитики, за ваша вода сюда. Вы So I, I tried to understand what Petra was saying so, and I got uh, the main idea of this uh, program and the cost and critical thinking that you are going to, to deliver uh, and to, uh, to give for, for, for uh, I understood, quite wide audience to, to attend. So uh, I, I think that the topics that you have uh, uh, chosen are re really very relevant. Uh, to, to start talking about the critical thinking, but of course, as I say, always uh, we start from the main concept and from the understanding. So what we call critical thinking, because what is really uh, very strange with this concept of this critical thinking, that uh, uh, we uh, it looks like everybody knows what is it, but in fact not. And it is very strange because uh, uh, Uh, try the attempt to, uh, to answer to the question, so what is critical thinking is just from the very, very old times coming from the antique times. And still there are so many definitions, understandings, what is it? And it looks like it is a very old discussion going on the topic, but if we do not uh, understand and we do not try from the very beginning to To give very clear definitions, what is critical thinking for me, and what is for you, and what we give, uh, what kind of meaning we give to the concept. So it's very difficult then to go on further discussions about the topic. So, so in fact, we, when we start the, uh, when we start uh, teaching uh, critical thinking, either for school teachers or for university students, or even for the university teachers we always start from the origins of the concept. We go back to the Greek language, we go back to the concepts and we try to understand what we mean. Uh, because there are so many definitions and there is no one single uh, definition for critical thinking. And there are many competing uh, and even confronting definitions on critical thinking. So why it's very important to, to understand what we're talking about. So it's one thing, and it's especially among scientists, among academia, academia. But when we start comparing what academia thinks about what is critical thinking is, and what practitioners think, so there is so big gap between those two, uh, and to those two big groups, uh, academia and practitioners. So it's also very important to start looking for the for the connections uh, and for. Uh, looking for the what what is what, what is connecting uh, scientific approach and practical approach what is about and to see and to try and of course to try to find the essence of criticality because uh, sometimes we call critical thinking everything what is good or what is desirable what is not necessary critical thinking so and we see that ten, such tendency especially in the science that we call it everything what is needed, What we're, what we're missing, what maybe we're longing for, we call critical thinking, but it is not, not necessary, it is. And the second important thing is to understand that critical thinking is not only skill, but the critical thinking is also the disposition and the value, and they are going all together. So it's not possible to, to have it as a pure skill, a pure ability, because it includes also dispositions and values as well. Uh, and starting uh, uh, I don't know if I can share my short slides uh, I try to do it uh, can I no I can't share I am not I'm disabled from sharing my slides. maybe someone can help me and uh, make me co-host um. Да, одну секунду, и мы сейчас дадим вам um, прав, uh, право право и тогда вы сможете поделиться своим экраном. I'm just saying that uh, if we start talking about what is critical thinking, is it's very important with what what what audience we inviting and for what audience we're starting talking about. And it depends the content and topics depending on the different audiences, on, on the different contexts, on the different situations. There is no one single way to talk about critical thinking and work with it. So we work with the students, we work with uh, university and school teachers, and every time we have absolutely different approach how we talk about it. I myself as a university teacher as well, I have a course on critical thinking for many years already And this course is very different because they have very different students. One way when I talk about critical thinking with law students. Another way when I talk with social work students. Uh, another way when I'm talking with uh, future teachers. So there are so different approaches. I'm trying just to give, or for example, with uh, students uh, uh, of economy and finances. So I'm trying to, uh, to give the Uh, material and the content relevant to each context and to each specific group, uh, of course, the basic information, what is critical thinking, what is about, you know, and trying to understand what is it. The, the whole framework is the same, but the whole material, the whole context always is different, so there is no one single, uh, single similar uh, lecture for, for students. Okay, I see that I can share my screen and I will do so uh, I'm just uh, do very short presentation and go uh, very quickly through my slides. And uh, uh, Usually, how I start, for, for example, how I start teaching, how my teaching starts from, for example, I give different uh, Uh, uh statements from from popular media for example as you see from the guardian from business news from different other uh other famous uh, well-known uh, media uh, press and i am uh, giving different uh, approaches to critical thinking and then with, with, i'm asking students to choose one statement or one sentence which is Uh, closest to their own understanding, what they understand, what is critical thinking is for them. And then we're trying to discuss what is special about one or another concept, uh, how they are uh, similar or not. So, uh, but all of them start from the experience of, uh, of students, of the audience, giving the floor first to them to express their opinion, what they think critical thinking is about and then we make groups and discuss go deeper into different uh, concepts uh and we try to find uh, to find different approaches to the critical thinking and then we try to find also to um, critical thinking in real life situations again we're uh, asking students uh, uh what is your approach to critical thinking but also Uh, uh, if you have met critical thinking in your in real life situations, what are those situations were, uh, how how it looked like, uh, what it uh, how, how it looked like to experience the critical thinking. If you have not such experience in your practical life, maybe you have read any kind of book or you have any kind of film that associates with critical thinking, and it really helps when we start discussing such things. It really helps to go deeper into the concept. For example. I myself use very, uh, uh, very much different kind of uh, films, documentary and fiction literature and uh, movies. And one, which is, I think that uh, 12 Angry Men and Asset uh, by Michal Koppler's perfect example, how we can go through analysis on critical thinking. So there are very different ones, just very few examples. And we go through them and we discuss them and we spend time and try to think how critical thinking manifests either in literature or in uh, in, in movies. And also we start from this Greeks, as I, as I said, from the Greeks uh, concept, uh, what it critical stands for and what is criterion. And we're saying that uh, critical thinking is thinking based, reasoning based on a specific criteria. You have to have certain criteria And those criteria are a skills, dispositions, and so on. But also, we start very, uh, very often from from saying not what is critical is about, but what is really not critical thinking, but we do not call critical thinking, and we make reference to uh, uh, Martin Davis, uh, which is saying that not every problem solving is critical thinking not all decision making is about critical thinking not all purposeful thinking is also critical thinking and so on and so on and we start arguing and going deeper into the concept so and also we call what it means you know higher level skills complex thinking skills if they are really equal to critical thinking or not So we're going to a very deep analysis of critical thinking. We also do reference to Benjamin Bloom's taxonomy of thinking skills. We also look for dispositions, what it means to be disposed to critical thinking. And we also go to the different analysis of the different authors. Uh, we also call what it means to be disposed in relation to self, how it looks like, in relation to others, in relation to world, to world, and we're trying to look for the different examples. And for example, if I give, uh, uh, uh, give a task for students, if they are law students, I am asking to bring real life example from their studies on, from the law life, lawyer's life. If they are economists, I am asking to bring real life example from the economy life and so on and so on. Uh, and we also discuss different levels of criticality because they are just from the lower to the upper grades. And we discuss, uh, for example, uh, lawyers' cases, different kinds of lawyers' cases, how it looks like. Okay. Uh, and uh, as I said, there are so many concepts, but we uh, came to the agreement that uh, there is at least we have something stable that we can say about critical thinking concept, what it's, what, it's about, uh, uh, what is about, uh, uh, what is uh, the main features of the critical thinking and so on. Uh, and also, uh, of course, as all lectures, uh, I, I have the favorite one us to whom I uh, built my, my own teaching, uh, teaching and learning, and one of this is Ronald Barnett's concept of critical thinking and criticality. So I myself uh, also uh, do research on critical thinking and uh, you're, I, am, I am investigating it uh, at different levels and institutional level and, uh, and program level, course level. And also I uh, also do research on daily teaching level, uh, do, uh, do research on how teachers teach critical thinking how students learn critical thinking and so on. So, uh, and there are different ways to teach critical thinking. You can teach it as a separate subject and uh, a specific or specific approach. So, I do it at, at the university the same thing. But also, you can integrate it into the different subject teaching and to do it as part as your regular regular course. I myself have a, a six credits course on critical thinking. And students pass exams. They do uh, many independent work tasks. And as I said, I have very different, uh, different students. I myself built my learning also called ER framework, a vocational realization of meaning and reflection. I use such a methodological background based on philosophy and methodology of social constructivism and pragmatism. So I'm just not Going through those stages, but uh, as I said, we do conferences. We uh, we publish many different uh, publications, articles. We used to publish uh, international journal called Thinking Classroom in the Russian language. It was Peremena. So, and we try to bring together different audience to discuss uh, discuss this critical thinking and. Uh, to find, uh, to find uh, answer to the questions in different fields, in different subjects, in different contexts. And of course, to find the value of the critical thinking. What is the value of the critical thinking? Is it just a, a very modern uh, affair, a modern, uh, a modern uh, task of the modern life, or is it something that really brings value to each of us? So if uh, we have to find the answer to this question. So that's all, I'm very sorry for such a uh, rush, but I didn't want to take your time. And maybe um, maybe you have questions, I will try to answer them. Thank you very much. If uh, you don't think it announced с вопросами и ответами, и возможности гостям просто задать и на них ответить. А, ну, сейчас я бы хотел передать слово а, Михаилу Дорошевичу, а, который сегодня здесь, наверное, Михаил представляет в принципе большое число разных организаций, но а, сегодня, в первую очередь, хотелось бы сказать, что Михаил – исполнительный директор балл интернет-полиси и также сооснователь Digital Skills College in Belarus, где михаил с коллегами в том числе занимаются как раз и распространением массового критического мышления, и в том числе касается именно навыков. Хотя справедливо, справедливо, Ксталодаева, мне в общем понравилась важная мысль про то, что критическое мышление ⁇ это не только навыки, но и ценности. Это действительно так. Но в то же время, конечно, важны и навыки, потому что я знаю, например, много людей, у которых... Достаточно хорошие и близкие мне ценности, но, к сожалению, часто не хватает навыков, чтобы эти ценности перешли в практическую плоскость. Поэтому, Михаил, я бы хотел, также мы идем по тем же двум вопросам, какую-то рефлексию на ту презентацию, которую сейчас сделал Петр, и, может быть, немного рассказать о том опыте, который есть уже, соответственно, у вашей инициативы по работе с классическим мышлением в Беларуси и может какой-то опыт, какие-то впечатления, сложности, возможности, запросы. Вот об этом. Большое спасибо, Вадима за такое доброе и обширное представление. Я, если можно, попрошу Антона, чтобы я мог пару нарядных графиков показать. А у меня тоже сейчас это да, Действительно, если, если Михаил, то как же без графика? Как Да, и... Одну и секунду, и да. да, сейчас да. сделаем. <смешно> Я, к сожалению, почему-то не могу сегодня сам давать права. Права, да. Поэтому сейчас под, под, под, подожду, когда помощница на этот да, вот. Хорошо. Пишу. Можно, можно, можно. Ага, спасибо. Пожалуйста. Я пока нахожу среди всех своих многочисленных экранов то, что хотел бы небольшое показать. И, наверное, сейчас мой экран уже виден. Да? Да. Вот И ну, раз Вадим задал такую рамку, и чтобы наше немножко тревожное настроение от просчитываемых новостей и случающихся практик немножко посмотреть с более веселой точки зрения на все-таки критическое мышление, и я бы все-таки вернулся к тому определению, которое дал Петр. И вы знаете, что я его записал и попытался проанализировать, и оно мне очень напомнило, что это определение искусственного интеллекта. Ну, совокупность знаний и навыков по рациональной переработке информации, если заменяем знания и навыки на процессы и процедуры, это искусственный интеллект. Ну, это как бы такое вступление о том, чтобы подискутировать, пообсуждать, и я вот все-таки большой сторонник всегда придерживаться каких-то определений. И определений действительно вот касающихся критического мышления. Я выбрал именно цитату, определение, которое дает Бертран Рассел, потому что мне кажется, что она охватывает достаточно много моментов и каких-то важных вещей которые только нельзя только относить к рациональной переработке информации. Да? Ну и теперь к тому, что вот говорил Вадим действительно в рамках нашей коалиции по цифровым навыкам, о чем бы я хотел рассказать, о том, что мы смогли в прошлом году провести несколько исследований, касающихся темы цифровых навыков. И исследование, которое проводилось летом-осенью прошлого года, оно соответствовало европейскому рамке цифровых компетенций. И там среди вопросов были вопросы про оценку умения в отношении к цифровым технологиям. И среди этих наборов вопросов был вопрос про умение критически оценивать достоверность и надежность источников информации. И здесь важно не просто посмотреть на получившиеся значения относительно всех остальных, относящихся к этим умениям, отношения к цифровым технологиям, а взглянуть все-таки на несколько социально-демографических характеристик. И что можно видеть, то есть исходя из того же... Расклада по возрасту респондентов мы видим, что особо большой разницы по оценке критической достоверности и надежности источников информации оно находится на одном уровне и требует достаточно серьез... Ну, если считать, что вся шкала это пять, то она требует серьезной работы со всеми группами населения одной страны. Другая, всегда возникает вопрос, касающийся, есть ли какая-то разница между жителями нашей столицы центричной страны и живущими в крупных промышленных городах, малых городах и сельской местности. И здесь, конечно, мы видим, предположим, разницу для населенных пунктов с населением менее 50 тысяч человек. Но, опять же таки, это всего лишь пункта по сравнению с Минском. Ну и, как бы, заканчивая с точки зрения каких-то социально-демографических характеристик, мы видим о том, что мужчины считают, ну, респонденты о том, что они лучше немного умеют критически оценивать достоверность и надежность источников информации. Ну, в принципе, если вот закончить вот этих пару картинок, которые я подготовил, то, ну и вернуться к теме курса, то все-таки мне кажется, что из заявленных уважаемыми коллегами темы курса при его абсолютной значимости, все-таки это курс скорее по риторической аргументации. И риторическая аргументация, это, конечно, очень важно, но это только один элемент критического и мышления. И поэтому надо как-то постараться, может, так как курс только начинается, и я надеюсь, что он, опять же таки, может перерабатываться и улучшаться в ходе этих летних месяцев, сделайте просто, просто шире. Чем простое развлечение ложного, Ну, вот как-то так. Если поговорить о том, как применять цифровые навыки в нынешнюю, пандемическую, пандемическое время, то мы можем, конечно, и на эту тему просуждать, потому что по этой теме достаточно много у нас есть каких-то знаний, фактов. Это действительно тоже какое-то требует какое -то обсуждения и продавливания. Ну как-то так. Вот. спасибо. Да, спасибо, Михаил. А если можно еще немножко вот про именно про опыт непосредственно вашей инициативы как раз по построению знаний, знания, навыков критического мышления, может быть какие-то рефлексии, с чем вы сталкивались? И может быть ситуация была там лучше или хуже, чем вы ожидали? Может быть, помимо вот, таких достаточно, я сказал, оптимистичных оценок со стороны респондентов по своих навыков, есть какие-то впечатления о том, насколько они соответствовали действительности? Ну, тут как бы серьезный вопрос касающийся, в принципе, исследований. Естественно, мы опираемся в, в исследованиях на ответы респондентов, каких-то жестких метрик для измерения, насколько они верны. Ну, наверное, в данном случае это было бы некорректно говорить, но тем не менее, я не смогу каких-то делать анонсов, но будем это изучать, стараться изучать и дальше, и посмотрим, какие изменения будут год от года. Вот. И если же говорить при разговорах с простыми интернет-пользователями, как все мы здесь присутствующие то, естественно, мы сейчас сталкиваемся с огромным количеством информации, и это количество информации, понимаете, случилась такая ситуация, что, к сожалению, нарушились какие-то базовые принципы информационной безопасности в нашей стране, которые, в частности, отмели существующие, логические фильтры в виде качественной работы журналистов. И мы оказались, ну, простые интернет-пользователи, перед огромным валом информации, которая поступает из различного рода источников. И мы здесь все должны, ну, потому что того, те, тех людей, которые интересовались информацией, даже они с изменениями на информационном поле их меньше не стало, правильно? Их по крайней мере осталось то же число роста, ну, какого-то естественно ожидать, к сожалению, не приходится, но и осталось тоже, но ну, изменились источники информации и эти источники всегда требуют какой-то достоверности и верификации, потому что мы просто видим весь этот вал и каждый Каждый белорусский интернет-пользователь должен становиться определенного рода человеком, который умеет проверять информацию, то есть то, что присуще журналистам и соответствует их журналистской этике, несколько мнений, верификации и так далее. Теперь эта работа во многом стоит на плечах каждого интернет-пользователя. Если он хочет пользоваться достоверной информацией, эту достоверную информацию, обсуждать со своими коллегами, распространять с помощью сарафанного радио или какими-то другими способами. То есть возникает собственная ответственность за то качество информации, которое потребляется и которое можно делиться. Ну как-то так, мое видение, и оно, это в общих словах, Ну естественно, я надеюсь, что все здесь присутствующие понимают, о чем я говорю. Еще раз спасибо. Сейчас прозвучало несколько важных идей, реплик и вопросов, предложений, в частности, да, от касательно будущих дополнений курса. Я бы хотел, наверное, прежде чем дать слово Петру для возможности ответить, наверное, Петре я еще хотел бы добавить один из вопросов, который у нас есть в чате. Вопрос от Сергея. Кто и как определяет важные темы обсуждения для общества? Это один из множества институтов, кто вырабатывает, выработал критерии, достаточно общие, я бы сказал. Поэтому, Петр, это слово и одно с и одно с того что сказали Дайва и Михаил. Одно с новостью пошлемо, самое и дополнение у курса Какие твои думки? Я, наверное, попытаюсь говорить по-русски с таким сильным белорусским акцентом и русский язык, но, может, это будет проще все-таки. Значит, ну, что касается там вопросов Сергея, там первого вопроса, то здесь я не, не, не знаю, значит, здесь надо уточнить это общество белорусское. И... Ну, во всяком случае, если принять что-то, кто определяет важные темы обсуждения для общества, для белорусского общества, ну, здесь очередные уточнения, ну, на каких форумах, на каких там площадках. Ну, есть как минимум несколько десятка или сотен таких более известных площадок обсуждения там от инициативы Воскресенского до, например, нашего обсуждения здесь в Зуме в рамках экспертно-аналитического клуба. Ну, ну, Определяют ну, те, которые инициируют дискуссии, ну, и, и это, это огромное, огромное, огромное множество таких дискуссионных мест, поэтому здесь как-то даже по сегментам, по, по категориям определить, кто, кто определяет темы. Очень сложно. Вот. Ну, что еще здесь предлагалось мне сделать? Там про, так, прокомментировать высказывание, рефлексии. Вот доктор доктор Пенковскене и, и господина дорошевича вот, ну, и мне, мне интересно было вот, э, узнать это, это одна из тоже с таких м, целей э, этого в моем, в моем понимании это этой встречи было чтобы э, кроме э, тематики кроме идеи вот этих наших лекций чтобы шире посмотреть какой есть опыт вообще образование, продвижение критического мышления в, в сфере, особенно вот в, сфере, в сфере образования. И здесь, конечно, поскольку у госпожи Пенка Ускене ну, огромный опыт в этом, то просто мне самому интересно было вот узнать, эти, каким образом вот в Литве Происходит обучение критическому мышлению. Здесь видно, что очень много этого интер, интерактивного элемента. Вот. Это, ну, не, не, не во всех форматах нечто такое можно достичь. Вот Когда там офлайн я проводил, тоже проводил тренинги по критическому мышлению. Здесь было... Было легче это реализовать. Здесь в ситуации в виде лекций больше ставка на, на практическое освоение тех инструментов, которые более-менее уже проверены и проверены на, на поле логики. На, на поле э, теории коммуникации, теории аргументации, э, вот, чтобы здесь такой базовый, базовый инструментарий э, вручить тем, которые будут, будут заинтересованы. Ну, конечно, э, конечно, э, это, это один только из элементов. Э, наверное, будет будут и другие инициативы, э, может, с нашим участием или без нашего участия, где вот этот опыт важно будет использовать, тут, господин Дорошевич так поделился рефлексией касательно дефиниции, касательно тематики этого курса. Ну да, здесь, что касается определения здесь я так скажу такую более общую вещь. Там я не сторонник, там, не сторонник дефиниционного дефиниционного там снобизма или как-то как это назвать сильно, сильно на меня повлиял карл Поппер, ну, который вообще значит был критиком дефиниционного метода вот но ну, я, я не, не, не такой радикальный как он что дефиниции там они это бесполезное занятие лучше показать каким образом функционирует данное понятие но все-таки я сторонник такой максимально экономной дефиниции вот, и, и и вообще редукции э, этих дискуссий насчет дефиниции до, до минимума. но во всяком случае во всяком случае в рамках э, э, такого курса как наш например практика ориентированная, то здесь какая-то сложная там э, дефиниция была бы э, было бы не неуместной здесь э, такая вот экономная. И, возможно, некоторые вещи она не улавливает, но многие важные элементы именно, что речь идет о переработке информации, что речь идет о рациональном, рациональной переработке информации. Здесь рациональный, то, то есть то есть, чтобы достичь цели переработки информации, чтобы э, на, на базе того, что мы имеем, э, получить, получить для себя выводы максимально выгодные для нас в данной ситуации, и вот разные такие вещи, когда когда например, люди не умеют но ну, не, не имеют такого инструментария не, не, не очень еще чувствительны например, к псевдо аргумендационным уловкам. Вот это, это мешает такой экономии переработки информации, рациональности переработки информации. Вот. Ну и здесь, здесь вот положена была в основу такая экономная дефиниция. Вот, ну и, конечно, здесь, да, такой сильный, сильный, сильная составляющая аргументационная. Вот, конечно, в рамках 10 лекций там всю тематику, всю всевозможную тематику критического мышления невозможно охватить здесь, нужно было выбирать. Первые три лекции они были выбраны по, по критерию того, что ну, такое очень часто появляется в публичном дискурсе и в контексте вот нынешних политических событий ну, и, и, и тех дискуссий, которые еще были до политического кризиса. Вот, здесь такая идея, чтобы и с одной стороны вручить некоторые инструментарии, но с другой стороны, чтобы показать э, белорусам, что это что-то ну, что такое практичное, что-то нужное, что это не, не, не является чем-то таким далеким от жизни, так вот здесь идея этих первых трех лекций, факты и мнения, hate speech, фейки, антифейки, вот каким образом инструментарий критического мышления здесь можно задействовать, но потом да, такой уже больший блок насчет аргументации, вот и и шлифованию и не шлифованию некоторых базовых понятий. Вот это вот такие мои рефлексии касательно касательно рефлексий других спикеров. О, спасибо, Петра. Действительно, я пока еще не вижу поднятых рук. я хотел бы, наверное, сейчас вот вопрос, который был в чате, немножко заформулировать и передать высказанный нашим спикером и Дави, и Михаилу, вопрос о будущем токсического мышления. А, потому что действительно сейчас далеко не только в Беларуси, но и в разных странах, к примеру, Шару, мы видим а, процессы, процессы, дроб... с одной стороны, дробления обществ на такие а, обособленные, что проще, обособленные сегменты информационных потоков, ну, то, что фактически называется такими информационными пузырями когда собственно, все социальные сети, все источники новой информации подталкивают людей к тому, чтобы оставаться в своем комфортном информационном пузыре. И в то же время мы видим, конечно, новое распространение, популярность и фейк-нюз, и каких-то сознательных манипуляций, пропаганды. Причем эта пропаганда чаще переходит в национальные границы. Мы видим, что э, совсем не обязательно находиться в такой стране, как Беларусь или Россия, чтобы э, подвергаться пропаганде авторитариям, потому что мы видим, что авторитарии э, заинтересованы в том числе с пропагандой влиять и на э, жителей страны Евросоюза, и в целом Запада. В принципе, какое э, на Ваш взгляд э, будущее ждет критическое мышление э, во всей этой ситуации? Э, насколько оно будет, можно сказать, более востребованным, или в то же время при этом находиться под большей угрозой такой среды. Да, попросил бы, давайте, в том же порядке, Дайва и ну, Михаил. Я думаю, что, как было всегда, а? потребность критического мышления так и будет всегда. Это, это как бы Вечный вопрос. Критическое мышление поднимает вечные вопросы, на которых надо ответить в свое время каждому. И мне кажется, что всегда это будет, но чего я опасаюсь, что вот от такой профанации, потому что критическое мышление это недостаточно, как сказать, недостаточно анализировать, недостаточно аргументовать, но надо очень много чего знать, быть well informed, потому что это, вот и Михаил говорил, что ну, очень трудно теперь как-то с такой большой количеством большим количеством информации как-то бороться, потому что просто это невозможно все охватить. И как это хватить? И как бы как бы нам отделить это этому время, потому что время это очень критический элемент для критического мышления, потому что критическому мышлению надо отделить время. И у нас его этого времени как-то нету, мы все торопимся, бежим, надо делать то, другое, третье и так далее. А там нам надо время. Нам надо, чтобы были такие как бы, такая, как бы, позиция, где мы могли, у нас была как, какая-то обстановка для критического мышления, что у нас было время с кем говорить, с кем, с кем поднимать вопросы, искать ответы на эти вопросы. Это, это достаточно, достаточно нелегко, но мне кажется, что это... И, и надо, и будет, и будет потребность во всех временах. Но я, как и говорю, я боюсь немножко этой профанации, потому что критическое мышлением называется теперь все. Логическое мышление – это тоже как бы критическое мышление. Но нет, мы не можем сказать, что все логическое мышление есть критическое мышление, потому что логическое мышление говорит… 1 плюс один есть 2, да? но это два, но, но, но критическое мышление очень важно контекст, всегда контекст, где происходит, что происходит. В одном контексте это может быть хорошо, в другом контексте это будет, будет вообще нехорошо. Да? И критическое мышление всегда как бы мы направляем на других, да? а на себя а на себя, что мы о себе думаем, или мы анализируем себя, что мы говорим, что, и, и, и всегда вот мне кажется, что первая такая точка исходная есть от себя, почему я так думаю, зачем мне так, почему мое такое поведение, что я, и как, что, как мое поведение, и что я делаю, как они сходятся. Или что я говорю одно, а что делаю другое. Я в одной ситуации такое, в другой ситуации уже другой. И это никак не сходится с критическим мышлением, и мы, и если мы говорим о интеллект, интеллектном стандартам, который мы должны только, не только для, для других определять, да, и для других показывать, но и для себя сперва для себя, себя надо анализировать всегда, и вот это как бы, ну, мы в таких мы теперь вот в сегодняшний мир, э, теперь все такие крутые, все такие умные, все такие анализируете, знаете, что, что делается в, в, в мире, и, а, а что делается со мной, а что делается с моим поведением, а что делается ну, мне кажется, это, это как бы… Это не слишком уделяется большое, большое внимание вот на это, на свою рефлексию, потому что вот эта метакогниция, это главное для критического мышления, это мышление о мышлении, о моем мышлении, что я думаю о себе, что, что я думаю о моем поведении и так далее. Это очень-очень важно, потому что мы делаем очень много ошибок мы сами. Потому что не мы, мы не мыслим критически. И как Ганна Аренд говорила, она говорила, что критическое мышление, если не спасет мир, то, то, то, то тебя может спасти от твоих плохих поведений, если не мир. Так Вот, вот, вот эта мысль Ганны Аренд мне очень-очень близка. Потому что если будешь анализировать себя сперва, то, то это будет уже большой шаг. И потому мы учим критического мышления. Мы верим, что мыслить критически может каждый, с маленького совсем, и, и, и не важно, если у тебя есть высшее образование или нет его, ты можешь научиться мыслить критически на каком-то уровне, да, и, и по, по каким-то параметрам все равно ты можешь научиться. И вот это, как бы, мне кажется, есть больша, большой, большим заданием, чтобы мы учили других, как это делать. Вот как это делать самим. И, и, и так, мне кажется, что это такая наша миссия. Спасибо большое, дай Действительно, очень мне кажется, важная мысль про то, что когда стоит направить статистическое мышление не только на наверное, новости, на каких-то далеких пропагандистов, но и на себя. И вспоминаются слова уже, вспоминавшие сегодня Валерия Костеговой, как раз на, на, на дьяк, в одной жизненной ситуации, она мне говорила, что ну, кто тоже аналитик, она говорит, да, привлекли навыки к жизненной ситуации, привлекли к своей жизненной ситуации, посмотри на это. И действительно, всегда полезно думать, начинать про себя. Хотел а, бы передать слово Михаилу. Михаил, а, какие мысли насчет будущего критического мышления, что ждет в связи с этим всех нас, а, и как может быть будет трансформироваться запрос на критическое мышление. Ну, я очень благодарен за то, что за слова Дайва. И я бы хотел вот продолжить тут как раз: словами Уильяма Переш, что это стадия интеллектуального развития, то есть это переход от дихотомического, правильно, неправильно, к восприятию сложных комбинаций относительно контекста, опыта, вовлеченности и как бы то, что говорил тот же Джером Броннер о том, что новые идеи они опираются на предшествующий опыт, от решения зависит во многом от предшествующего опыта человека. И это все согласуется с тем, что говорила как раз Дайва. Ну а если заняться футуризмом и поговорить о нашем будущем, то, естественно, тут получается, что раз я начинал с искусственного интеллекта, то я и вынужден к нему опять вернуться. Потому что все сложнее и сложнее будет разбираться с существующим миром, Потому что, ну и это будет сложнее разбираться технологически. Технологически я имею в виду не просто вот информация, или я вот один из тех любителей все-таки дефиниции силы моего технического образования. Это фактоиды. то есть это то случай, когда ты не можешь однозначно сказать, что это совсем неправда, да? Но технологическое развитие, я имею в виду то, что переходит от простых, вот, скажем так, элементарных глупостей, которые просто из-за того, что люди не знают, они используются или используя их вот как раз невидение и, и незнание. ну Различного рода про технологии, я имею в виду это те же гипфейки. И э, если смотреть с точки зрения нас, то получается, что это такая непрерывная достаточно гонка, потому что мы должны для того, чтобы понимать реальный мир, использовать все более и более сложные инструменты. То есть больше тратить и инвестировать в различного рода исследования. И эти инструментарии, которые, например, позволяют анализировать содержание, контекст и так далее, он весьма и весьма дорогостоящий, и мы столкнемся, с, можем столкнуться с проблемой, но особенно когда общая культура не подразумевает сильных расходов на научные исследования, то мы можем столкнуться с такой проблемой, такого рода, что у более странных с более высоким доходом, более развитым каким-то интеллектуальным сообществом, у них будет более развитый инструментарии, способы, средства предотвращения недостоверной информации, обучения своих людей на протяжении всей жизни и так далее. То есть те самые digital skills, которые за моей спиной. А страны с более низким доходом, с меньшим расходом на научные исследования разработки, они могут столкнуться с проблемой, серьезной проблемой существующих недостоверных информаций. естественно, это будет сказываться, то есть сейчас мы видим, как это сказывается на каких-то крупных странах, но, естественно, это может подтолкнуть назад сильно и вот страны с средним и низким доходом, потому что люди будут не обучены исследования не будут сделаны и так далее. Вот в чем я видел бы серьезную опасность, потому что с точки зрения технологий, и опять же таки, то есть технологии очень развиваются, но они развиваются и в негативном направлении, а те технологии, которые развиваются в том направлении, в котором, условно говоря, нам хотелось, они дорогостоящие. Мы должны иметь то осознанное логическое мышление, что мы должны расходовать на эти инструменты, а не использовать исключительно свою интуицию или какие-то другие бабкины наветы, условно говоря. Вот такой у меня смешной комментарий. А у меня есть контраблюдение для Михаила, потому что и философы, и Мартин Хайдегер уже говорил давным-давно, и, и вот эти и разные ученые говорят, что те, в которых очень развив... Разви, well in well-developed countries критическое мышление не так хорошо про, про, про, проявляется, потому что они ленятся мыслить, они так хорошо живут, что им думать. А каких каких-то очень важных вопросов даже не надо. И там критическое мышление тоже спит. Критическое мышление проявляется в таких ситуациях лучше, где такой вопрос очень хороший, очень вопрос, который тебе очень нужно ответить. Такой экзистентический вопрос you have to answer to. И тогда, вот тогда, люди начинают только тогда мыслить, по, по, по, по истине мыслить, а так они не мыслят. Они, они плывут, плывут совсем со, всем, со всеми другими людьми, плывут по той жизненной реке, ежедневной ежедневной рутины, и они не мыслят. И вот это есть как бы такая, такой парадокс. И, и этот парадокс уже э, описан да, давным-давно, и это очень интересно исследовать. Потому что тогда, когда тебе все хорошо, у тебя есть все, и ты, ты не думаешь, ты плывешь. А, и, у и... меня а есть личный ты... контраргумент. Потому что у меня была мысль не про консумеризм как таковой, и про, а про как раз с точки зрения профсоюза исследователей, потому что как раз это вызов для всех именно нас, но вы имеете больше возможностей и для проведения исследования и образования людей. Когда страны имеют меньше возможностей, то получается, что с этой проблемой сталкиваются не только все люди, но сталкивается интеллектуальная извините, элита. То есть, когда она не подготовлена и не образована, то ожидать о том, что она может позаботиться о своих согражданах, ну, это тяжело. Вот к чему был мой разговор. Да, но если с ним работать, почитайте Фрейра. Фрейра бразильский педагог и философ, который обучал тех, которые… и он подготовил программу. Письменности для своего народа они не умели ни читать, ни писать. Но так как они мыслили, это был такой пилотаж, который он описал в своих книгах. И я сама работала и в Африке, и в Боснии, и в Белоруссии три года. И я, могу 3, 3 года. И я могу сказать в своей практике, что... Вот такой мысли, такой очень острой, таких очень сложных ситуаций я никогда наверняка не слышала в очень well-developed countries. Но вот это, это есть такой парадокс. Я понимаю, что вы говорите, что, конечно, надо образование, конечно, оно нужно, но это чтобы ты… Но нет одного алгоритма, так я могу сказать, нет его, нет абсолютно okay. одного, но те, hey, которые, они чувствуют, что их как-то, uh, uh, uh, как, как сказать, давно говорила по-русски. <laughs> uh, uh, And you do not know what to wish for else. Uh, so, so in this situation, you are not linked to think deeply and critically because critical thinking—you, uh, you are thinking about existential questions you have to, to answer to, and that usually you have now answered to. You have to disclose those questions. There are no simple answers to the questions for critical thinking. They are just uh... not simple daily questions. Мне кажется, что мы пустились в такую дискуссию, которая другим может быть неинтересна совсем. Я извиняюсь. Дискуссия безусловно интересная, да. я но поставить... я все-таки позволю поставить точку в разговоре с Дайвой, потому что как раз так как мир оказался столкнулся с глобальной пандемией, и когда все оказались, вот это, как вы говорите, с, с, с, с тем, что какая-то надежность и стабильность исчезла, и все столкнулись с проблемой, и все, во всем мире мы, люди, столкнулись с всякого рода взрывным ростом и, и, и, и историями и разного рода несовершенной информацией то все-таки нужно думать о том, что, конечно, вот критическое мышление, развивающееся на низкой базе, это иногда дает лучшие результаты, чем в странах с более высоким доходом. Но это не означает, от того, что страны с низким доходом должны стремиться к более высокому уровню образования, исследований и разработок. Вот как-то так. Я думаю, сейчас для всех стран, со всеми уровнями, наверное, действительно возникают новые, новые вызовы, и, и всем, в общем, становится важным. Ну, действительно, с другой стороны, да, я в общем, понимаю условно, почему, почему у то молодого человека из Беларуси вопрос борьбы с пропагандой может стоять острее, чем у молодого человека из Дании. В общем, для этого тоже есть причина. И всегда очень приятно, когда дискуссии переходят живая между участниками и вспоминаете те времена, когда проводили в офлайне заседание аналитического клуба в такие моменты больше всего хотелось сказать что сейчас в время как бы продолжить дискуссию за бокалом вина но к сожалению времена когда э, ну, вживую эксперта собрались в Минске они пока что временно сказали в лету э, поэтому вместо этого я бы хотел передать слово э, Петру Проткосскому для каких-то возможно э, возможно э, Петру может некое твое маркование по кодовичной дискуссии ну и как когда все это все финализовать и проходит до заключенных рамок. Я может вернусь к вопросу Сергея. Здесь он уточнил, что речь шла об этом рейтинге, который я цитировал по индексу по индексу вариативности демократии. Насколько я понял, его интересует здесь на базе чего вот получилось так, что Беларусь там на последнем месте. Ну, здесь в этом индексе речь, речь не идет о темах, значит не столько о темах, темы анализируются или оцениваются, а сколько способ публичной аргументации или, или создание возможности для публичной дискуссии вокруг значимых для государства решений. Вот параметры, которые оцениваются, которые берутся во внимание в составлении этого рейтинга, это, значит, насколько политические элиты публично обосновывают свои позиции по вопросам государственной политики, это насколько они обосновывают свои позиции с точки зрения общественного блага насколько признают и уважают контраргументы и насколько широк спектр консультаций на, элит, на, э, на элитном уровне. Вот эти параметры берутся во внимание, но здесь, конечно, каждый, каждый из этих параметров, он опять же, он довольно такой, такие мягкие эти, эти критерии, но здесь, чтобы избежать э, там э, тенденциозности, и, во всяком случае, не, не избежать, а минимизировать, потому что она, она в таких ситуациях, ее очень сложно избегать, то пять экспертов из разных стран, из, из пяти разных стран, они, они следят за дискурсом в публичном пространстве, вот. и в основном здесь фокус именно на общественно-государственно значимые решения. Каков здесь уровень, какие возможности обсуждения таких решений, какой, какие реакции к контраргументам, насколько здесь задействована аргументация в категориях общественного блага. Вот эти параметры здесь берутся во внимание. Ну и по, по других вопросах, конечно, здесь, ну, здесь довольно такая уже просторная дискуссия начала форм, форм, формироваться, вот, довольно философская. Вот, но здесь мой, мой подход к критическому мышлению, к его значимости здесь более такой скромный, это в первую очередь, это в первую очередь, работа над инструментарием по, по совершенствованию нашей коммуникации и переработке информации. Потому что здесь мне более близок близ, близка работа к, с малыми, малыми единицами. Это высказывание на уровне предложений или, или такие тексты, которое можно идентифицировать, где есть начало и конец. Критическое мышление, я критически отношусь к позиционированию критического мышления как какого-то инструмента решения там, глобальных вопросов, там, типа, типа того, вот, что значит там, ситуация, когда люди начинают. Слишком много свободы, и, и, и там перестают мыслить, или э, чувствуют, чувствуют какую-то, э, или в не очень комфортных в материальном плане условиях, и тогда это стимулирует к мышлению. Возможно так, возможно нет, но это но, но понимаем, это но, но общество, это такие сложные существа, что здесь, но ну, ну, я не вижу возможности, чтобы как-то в общих чертах какую-то такую общую закономерность здесь вывести. Конечно, в каждом, в каждом обществе это есть и, и те, которые занимаются более углубленным анализом, те, и те, которые менее хотят мыслить. Тоже не, не, не совсем не совсем, это мой подход к критическому мышлению как к способу максимализации знаний, или, или что максимальные очень широкие знания они являются предпосылкой для критического мышления. В каком-то смысле, наоборот, я бы сказал, что критическое мышление ⁇ это то, что позволяет сэкономить энергию и затраты на, слишком, на, на, на, на, вот, на, на информацию, на, на то, чтобы в своей, в своей голоде или, ш, или э, шуфлятках или, или полках, или, или компьютера, чтобы максимализировать э, знания в смысле таком информационном. Это более э, ответ на вопрос, каким образом на базе э, небольшой информации сделать для себя максимальную пользу. Вот. На сегодняшний день в мире насчитывается более 130 миллионов книг, 30 миллион, 300 миллионов газет и более 2 миллиардов веб-сайтов этот информационный поток он просто бесконечен он огромный, там попытка, попытка даже там один процент или пол или 0,1% вот этой всей информации уловить это не реалистично, и это не, не целесообразно. Здесь более ставка должна делаться на то, чтобы вот с той информацией, небольш, значит, ну не, не то, что небольшое, конечно, информация очень важна, знания очень важны, но чтобы на базе меньшего количества знаний сделать для себя максимальную пользу, вот. Здесь в этом вижу такую, может, не очень романтическую функцию критического мышления, но, но для, для романтики, я думаю, что здесь более подходит там поэзия или, или нечто другое, а критическое мышление это более, более для меня, это, в моем понимании, более сфера для приобретения и практики таких такого строгого инструментария. но это не, не, не, не то же самое что там логика, формальная логика, но что-то такое близкое к логику или законодательству, там где, там, где ну, существуют довольно такие строгие по возможности, строгие правила по рациональной переработке информации. Вот, это это ну, имеет, имеет такое вот практическое знач, значение, так как я сказал, это и, и в бизнесе, и, и в процессе политической делиберации, вот, и многих других сферах. Таким вот, ну, я здесь просто поделился уже таким своим видением значения критического мышления. Дякую, Пётр. А, а, а, я тогда хотел бы, чтобы по концу э, спросить, может быть, на этот проект хотели бы мне что-то дать. А, и э, когда и нет, когда уже все выказали, что было важно, а на самом деле, что выказали, я э, хотел бы еще раз позяковать всем делникам нашей сегодняшней презентации и дискуссии. А, Безумолвное, кратичное, я показывал Петра так же на графиках. Это очень э, важный, э, важный навык в сегодняшнем свете и э, будет актуальным, известно, э, и в будущем, и будешь он выкликал, и, ведомо на все выклики, за с хотитесь мыслью, на ураганте, будете в состоянии отказать от некие э, однословные э, курс лекции. Но, а, мне кажется, э, очень важным, что в сегодняшней Беларуси... А, этот курс мы начинаем, и, соответственно, максимум для тех, кто а, потом этот курс пройдет, это станет так же образовкой и для будущих, и академических, и на каких-то цикавностях в этом направлении. Некто может и более поглубить эту а, тему. Ну, соответственно, так же для нас, когда мы увидим, после когда этот курс, это будет добрая нагода подумать про наступную прессу на керунку, Болого дома важность критичного мышления для бизнеса, так же, как и одной курсной лекции а, не одноживается. А, але, благодарю великий а, всем Дельником за дискуссию, благодарю Петру за прасу над а, видеокурсом а, и благодарю нам всем кто а, потребляет воголи критичное мышление и, наконец, да, а, санкционного подхода к да информации. Дякую великий, спасибо большое и всего хорошего. Большое, да. спасибо, великий велики диаку и всех успехов вашему. Его и что спать. Спасибо. спасибо, всем всех, спасибо безусловно, нашим партнерам и консультантской солидарности и пресс-клубу и также белорусский фокус. Кому еще uh, прошла наша сегодняшняя презентация наши уже, можно сказать, давние надежные партнеры. Через Спасибо. Полчаса.